Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Лев на февраль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. С 1 по 3 февраля Венера будет в благоприятном аспекте к Сатурну и Плутону. И будет затронут ваш сектор работы и здоровья. Именно эти темы могут находиться в этот период в фокусе вашего внимания. Будет также затронут восьмой сектор, который часто дает необходимость что-то менять, либо какие-то стрессовые ситуации, то, на что мы обычно реагируем очень остро. Поэтому начало месяца может быть у вас... Эмоциональным, и эти эмоции могут быть связаны с вашей работой, обязанностями. и Старайтесь, чтобы это не влияло на ваше состояние здоровья. 3 февраля Меркурий переходит в рыбы. Меркурий — это планета, которая отвечает за коммуникацию, поездки, документы. И эта планета переходит в ваш восьмой сектор — этот сектор отвечает за общие финансы, за крупные приобретения, за семейный бюджет, за большие траты. Это период распределения денег. и поэтому учитывая то, что Меркурий задержится в этом секторе, то тема финансов и каких-то серьезных жизненных изменений будет вас сопровождать на протяжении февраля и еще в марте месяца. 17 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение и будет двигаться вспять по 10 марта. Так что это будет период очень интенсивный в плане ваших размышлений на тему финансов, покупок, а также на тему вложений финансовых. Вот это очень важный момент, что вы именно будете размышлять 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 8 и 10 сектор гороскопа. Этот аспект может дать очень интересный разговор, новую идею касательно вашей карьеры, вашего развития, ваших дальнейших жизненных целей. Это аспект, по которому вам удается найти очень быстрое решение какой-то ситуации, либо будет благоприятное стечение обстоятельств, либо очень... Хороший совет со стороны, поэтому будьте повнимательнее. 7 числа Венера переходит в знак Овен, в котором будет находиться по 5 марта. Овен это ваш девятый дом. Венера вовне говорит о том, что вы будете отдыхать в процессе поездок куда-то. Это хороший период времени для того, чтобы встретиться с родственниками. Это хороший период времени для поездок в другую страну. И в целом благоприятный период для того, чтобы начинать обучение, особенно если вы это делаете в первую очередь для себя. Вы давно хотели изучить какой-то новый материал, и э, в феврале может быть возможность э, начать такое обучение. 7 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам и будет затронут ваш 6 и 12 сектор гороскопа. Это будет очень интересный день, когда могут открываться новые возможности, связанные с вашей работой, вашими обязанностями. Это может быть важная новость на рабочем месте или помощь в выполнении какой-то работы, которая вам предоставится. И что самое главное, что этот аспект повторится в конце месяца, 27 числа. И на самом деле даже некоторые события или их тематика в эти дни могут повторяться. 9 числа Венера будет соединяться с Хероном или Лит. и это соединение будет длиться по 12 число, и оно будет в вашем 9 доме. Это очень эмоциональный период месяца для всех знаков Зодиака. В вашем случае это может быть спор, с каким-то человеком, когда вы ощущаете, что вы полностью по-разному смотрите на какие-то вещи. Это может быть религиозный спор или политический. Старайтесь все таки в этот период придерживаться тем Венеры, то есть дипломатии, находить общий язык с окружающими вас людьми и старайтесь держать свои эмоции под контролем. 9 числа будет полнолуние во Льве в вашем первом доме. Дорогие Львы, это будет первое полнолуние после затмений, так что оно, безусловно, будет иметь очень сильное влияние. Некоторые моменты могут даже по затмениям еще проигрываться. Но также это полнолуние будет касаться вас лично, ваших целей. Это своего рода итог по вашей деятельности за последнее время. Это период получения результата, но в то же время вы имеете возможность подняться на новую ступень. Получая в чем-то результат, вы сразу же ставите себе новые цели, и э, полнолуние часто очень сильно подбадривает для того, чтобы э, получить результат и сразу же приступать к новым задачам. 16 числа Марс, планета активности, переходит в знак Козерог, ваш шестой дом. Марс в Козероге будет находиться по 30 марта, и это будет очень активный для вас период. Для того, чтобы Марс не навредил, чтобы он максимально благоприятно на вас повлиял, старайтесь в это время всегда быть пределе. пределе. И независимо от того, или вы дома что-то делаете, или это какие-то рабочие моменты, старайтесь быть очень активными. И это обязательно будет продуктивное время, когда... Вы сможете многое успеть, и э, это, скажем, период эффективной работы, которую вы ранее откладывали, на которую вы ранее не обращали внимания. 19 числа Солнце переходит в Рыбы, в ваш восьмой сектор, на один месяц. И это будет очень благоприятно, ведь уже в вашем восьмом секторе находится Меркурий, и наличие Солнца поможет прояснить ситуацию в вашей жизни касательно финансов или той темы, которая вас больше всего беспокоит в феврале месяце. Это период, когда наступает определенность в тех вопросах, которые ранее не давали вам покоя. 20 числа Юпитер будет делать секстиль к Нептуну и будет затронут ваш 6 и 8 -й сектор гороскопа. На самом деле этот аспект начинает воздействовать еще в начале месяца. Но 20 числа он будет точным. Учитывая то, что и Юпитер, и Нептун ⁇ это медленные планеты, то действие аспекта распространяется на весь месяц. И этот аспект создаст хорошие возможности для того, чтобы вы смогли наладить свое здоровье, для того, чтобы вы изменили ваши привычки в лучшую сторону. Это хороший период, чтобы разобраться с бытовыми вопросами, которые вас беспокоили, чтобы навести порядок во всех делах. Это очень хороший период для того, чтобы продвинуться на работе вперед. Это может быть период, когда вы получите повышение. К тому же это хороший аспект для того, чтобы решать финансовые вопросы. 21-22 числа Марс и Солнце будут в благоприятном аспекте к Урану и будет затронут ваш десятый сектор карьеры и достижений. И это очень благоприятный период месяца, который принесет вам новые возможности, связанные с карьерой и вашим личным развитием. Дела по этим аспектам будут развиваться довольно-таки стремительно, поэтому старайтесь поймать удачу за хвост. Не упускайте из виду те возможности, которые будут встречаться на вашем пути. 23 числа будет новолуние в рыбах в вашем восьмом доме. Как видите, знак рыбы и ваш восьмой дом очень активны в этом месяце, поэтому можно считать, что февраль будет вас менять изнутри. Это месяц, когда вы очищаетесь через определенный стресс, через какие-то ситуации, которые держат вас в напряжении. Это месяц роста, развития и движения вперед. Это месяц, когда вы ощущаете, что действительно нет преград и впереди столько всего нового и интересного. Старайтесь не загрузнуть в мелочах. Постепенно, медленно, но уверенно решайте мелкие бытовые вопросы, но не забывайте о своих самых высоких целях. 24 числа Марс будет в соединении с южным узлом, а Солнце будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Это очень интересный период, когда с одной стороны вам нужно будет что-то отдать в работе, возможно помочь коллеге, но с другой стороны будет возможность дополнительного заработка. Это период, когда... Вкладываясь во что-то, вы обязательно получаете ощутимый результат. 26 числа Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием и в благоприятном аспекте к Марсу. Это очень интересный, очень активный день. Вообще соединение Солнца и ретроградного Меркурия это всегда самая важная точка всего ретроградного периода. И поэтому вы будете получать очень важный опыт и подводить очень важные итоги, которые касаются всего февраля месяца. Помимо этого, аспект к Марсу будет вас подталкивать к тому, чтобы сразу же все задуманное воплощать, чтобы действовать не только философствовать, размышлять, но и применять полученные знания на практике. 28 числа Венера будет в напряженном аспекте к Плутону. И этот аспект может дать определенный, опять-таки, стресс на работе. Старайтесь избегать ситуаций, которые могут вывести вас из равновесия в этот период. А также будьте очень внимательны в вопросах, которые касаются финансов. 29 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 8-й и 10 -й сектор гороскопа. Это очень благоприятный аспект для того, чтобы обсуждать с коллективом, с вашими друзьями, единомышленниками ваши идеи. Это период, когда вам могут дать отдельный совет, вас могут подтолкнуть к важному решению. Поэтому будьте открыты к общению в конце месяца. Если вы что-то вдруг упустили в начале месяца,